Волнуйся! Свои! Надо, Федя! Надо! Вот! Видишь, как просто! Сколько можно ждать? испугались все кино не будет но вы блин даете сейчас нажрутся станут песни орач всю капусту Hi. желаю то успех хотя макс ехал сегодня мы хотел показать тебе свою коллекцию оставшуюся небольшая сувенирные карты ну тут такие выборочные если остались. Вот, смотри, какие тут картишки. Музыка от моей играет проект DJ Колдун. Например, и... пустая. А вот еще одна пустая. Упай, да. Это... такой жукер что ли? Вот прикольная котишка. Вот. пустая. Это вот тоже. Кожа, вот она какая. И это вот тоже. Вот мы имеем всего лишь не так уж и много. Это все. Вот сколько тут их? Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 1, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 штук все. 20 картишек. Ну все. Я пока-пока. Вот это моя. Коллекция карт небольшая.